Я спою новые песни, попробую попеть, не знаю, как она получится. Они не все в домажоре, начну я Первая песня, она о том, что мы сидели все лето дома, не могли выехать, у нас были неотложные дела, мы никак не могли путешествовать, очень хотелось. Обычно летом автостопом ездим куда-то, даже доезжали до Сибири, до Алтая, в горах тусили. И там в Крым ездили и так далее. Ну, в Питер туда-обратно это по несколько раз. А в этом году не получилось у нас никуда поехать, но написалась песня об этом. На Невском резвится в лагере детском Идет куда-то вдоль трассы с большим рюкзаком Поет у костров фестивальный шумит на перронах вокзальный Лето, с которым ты еще не знаком Где-то на перевале звезды с неба упали как яблоки светки лету в дорожный мешок, К белухе ли на Петре Ты пойти не до Петри, А лето идет и ему хорошо. Летом постучалось в твой дом. Жаль, что ты ушел по делам. У лета времени нет стоять у порога. Жду, -да, Пока ты ходил по делам Лето твое ушло доброй дорогой В Осконе и Барнауле, Невиномыске, в Тюнгуре И в Армавире лето творит чудеса Лето бежит без оглядки Зреет на грядке, прячется вместе с грибами в зеленых лесах. Даже в омских болотах лето идет для кого-то. Плещется с рыбой в оби и ирдыше. На ладоге на фиоленте, эта песня лете, это песня о лете и о душе Как там постучалось твой дом Жаль, что ты ушел повела. А может, отложишь дела и завтра, прямо с утра, рванешь след за летом по доброй дороге. Айда вслед за летом. Доброй дороги. Спасибо. Следующая песня, она. Необычно очень написалось, я шел по улице Ленина у нас в Старомосколе, и вдруг приходит мне припев песни явно припев, потому что мелодия какой-то, начинается она с того «Твори, твори добро, бро». Я думаю, вот странно же. Наверное, я не буду эту песню писать, какая-то нехарактерная. А следующий день был день города. Мы идем назад, смотрим, там идут представители разных заводов, колледжей, институтов, они все с флажками, одетые в И вот я стою на том месте, где строчка ко мне пришла, и вдруг мимо идут девочки из какого-то местного училища, и они хором начинают кричать «Твори добро, брат!» Я был просто в шоке. Я понял, что надо это петь, это знак, и теперь пою. В домашних Александр, прости, пожалуйста, у тебя э, по тюнеру гитара настроена? Можешь там чуть-чуть проверить, что у меня сомнения возникло. Ну мой тюнер показывает, что по нему, хотя Хорошо. одна уплыла немножко. Может, тюнер обманывает? Гадалки врут всегда. Вот тюнер говорит, что... Все нормально. Попробуй. Видимо, струна одна упала. Я хожу по улицам города, смотрю на людей. Понимаю, что знаю каждого тысячу лет. Я не буду махать руками и кричать им привет. Но от этого чувства сердце теплень. Я смотрю в эти лица и в эти глаза. Я вижу улыбки счастья, морщинки тревог. Вокруг меня не люди, вокруг чудеса, И у каждого чуда в сердце небо и Бог. Твори добро, бро, сестра мне пора. Дорога в рассвет зовет меня, разы серебро, святая гора, И радость от встречи нового дня. выхожу на трассу, я еду в Ростов А может, Воронеж, неважно, в городе иной Ведь там я уже процентов на сто Все встречные люди будут узнаны мной Ведь все мы на самом деле одно существо Все люди, братья и сестры, в общем, родня Искусством бить во всех одно естество по улицам овладеваю я Твори добро, бро Сестра, мне пора Дорога в рассвет Зовет меня Растись серебро Седая кора И радость от встречи нового дня А если я поеду В другую страну Кто-то Будет то же самое, и я готов, И даже если я полечу на Луну, То всех Лунян узнаю там сто пудов. Когда все знакомые, когда все твоя семья, то это так здорово, это так хорошо. Люди, дороги, песни, радость моя, за гитара, ну все я пошел. Твори добро, бро, сестра мне пора, дорога в рассвет, зовет меня, рассыл, седая гора, И радость от встречи нового дня, твори добро, бро, сестра мне пора, дорога в рассвет, ведет ты меня, разысит Спасибо. Буду подстраивать, что-то она плывет. Следующая песня про утку. Она в ли миноре. А почему про утку? Мы пошли со света гулять в лес, у нас около старого дома, в котором мы туда печкой, в котором мы проводим квартирники, около которого есть огород, где мы сажаем помидоры, и где есть груши, где живут жуки-олени, и сад, где живут ежики. Есть еще лес, где мы не знали, что живет утка, и пошли туда гулять, и утка вышла нам навстречу, она была белая, большая, вся побитая, хромала, без хвоста. Мы поняли, что, видимо, она улетела у кого-то, и там блуждает, и взяли ее себе. Мы эту утку есть не будем, она у нас живет. Она стала дружить со всеми нами и с людьми, кто приходит на квартирники, ее все полюбили, она общается, ее дети очень любят. И недавно она стала нести нам яйца, они вкусные, мы их едим. Вот. И очень любим нашу утку, и все ее любят. И при ней уже три песни написалось, в том числе и это. В общем, песня про утку. Добро торжествует, зло прибавляет хода А если добро с кулаками, то бежит со всех ног А тот, кто не рискует, тот пьет одну только воду Но воду пить не грех и не порог Тот, кто смеется последним, часто смеется сквозь слезы Смеющимся без причин всегда хорошо в космосе принц наследный свою поливает розу За лесу ли лес гонится за мышом Что-то где-то происходит, что-то где-то происходит Что-то где-то происходит всегда Это лето на исходе, это лето на исходе Это лето на исходе, не беда. Он сломал пропеллер, теперь вот сидит и чинит, А ключ на двенадцать кайки не подошел. Двутавр, вельсуй, швеллер, умей различить мужчина, А если не можешь, то это нехорошо. В три дня Буратино пьяный, узнал, что он деревянный, А мама в детстве сказала, что он золотой. Но возложеннее окаянной,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 Белая и большая теперь живет в огороде, жует огурцы. Утка это не шутка, но нам она не мешает. Мы подружились с уткой, мы молодцы. Скоро начнется дождик, все небо затянут тучи, Деревья расстанутся с листьями до весны, домик построит ежик в огромной лиственной куче и будет спать и видеть теплые сны что-то где добра исходит что-то где добра исходит что-то где добра исходит всегда это лето на исходе это лето на исходе это лето на исходе не беда.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 А в следующей песни можно еще и подпевать, она тоже новая, написалась после утки сразу.